Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео мы поговорим о монетке Биткоин Грин, я думаю они уже многие знают, многие наслышаны, как бы новые монеты это всегда хорошо, но нужно присматриваться, скажем так, тоже относительно новым монетам, на которые можно, допустим, положиться, инвестировать деньги, скажем так, в долгосрок, и потом оно как бы себя окупит. Почему выбрал этот проект? Ну, в общем, как бы сама идея этого проекта уже интересна, сейчас вам об этом немного расскажу. В общем, как здесь тут красиво сказано, Bitcoin Green создан, скажем так, для решения глобального, скажем так, блокчейна, потому что многие монеты майнятся, и, как правило, скоро майнинг уже отойдет на второй план и скоро угаснет. В общем, как у них тут тоже громко сказано, сеть Bitcoin потребляет примерно 82% электроэнергии, чем 82% в общем стран во всем мире. Как по мне, так это очень большие затраты на электроэнергию идут. Соответственно, это выделение тепла идет. И, как говорится, получается к 2020 году этот показатель, скажем так, удвоится. То есть биткоин уже будет не так уж актуален в добыче. Поэтому они создали, скажем так, данный проект с целью поддержать саму сеть. Но, тем не менее, они двигаются немного в другом направлении. А что именно? В этом проекте реализованы мастерноды, так как в самом биткоине мастернод нет. Поэтому, мужики, кто купил фермы, успел их отбить, заработать на них. Еще можете, скажем так, на них немножко поиграть, побаловаться. И придется конечно же с ними потом расставаться, придется все это продавать. Потому что будущее, если вы хотите остаться в криптовалюте, это как инвестирование получается. Проект это мастерноды. Это майнинг, Потому что я считаю, что в дальнейшем майнинг вообще пойдет, скажем так, на задний план. Здесь как бы немного о самом проекте написано. В принципе, здесь вся та же самая суть от который только что вам рассказал что майнинг скоро будет не актуален, биткоин те кто майнит потребляет много электроэнергии также другие криптовалюты потребляют много электроэнергии поэтому все сводится к тому что переходим на мастер ноды и переходим на полз небольшая спецификация по проекту здесь мы пропустим немножко всего у нас и биткоина 21 миллион монет получается как видите в сети уже мастернод 1452, это, мне кажется, люди, конечно, цена мастерноды хорошая, люди те, которые инвестировали свои деньги, скажем так, в долгосрок, и все ближе, когда будет ближаться срок, когда потребление электроэнергии будет увеличиваться от самой сети биткоин, мне кажется, он будет становиться менее актуальным, либо цена наоборот на биткоин просто будет вырастать в космос, Соответственно, за ним другие валюты подтянутся. Ну в дальнейшем, в будущем, мне кажется, этот проект должен взлететь. Скажем так, взять свою высоту, должен зайти. Так как цена у него довольно-таки не маленькая за ноду. Но тем не менее, как видите, сколько людей уже, скажем так, вкинуло своих денег. Здесь, в принципе, ничего особенного. Proof of Stake расписались, какой, какой блок, какая будет награда, какой примайн у них и сколько стоит мастер-нодов. Мастер стоит 2500 монет. Цена одной монеты я вам покажу немного попозже. А, в общем, также, что у нас на Medium они у нас есть. Можно посмотреть информацию. Все время они тут расписывают, рассказывают о том, что менее актуально становится скажем так, добывать биткоин и лучше переходить уже на, скажем так, мастерноды и на пост Перескочили мы на мастернод онлайн. Здесь у нас тоже есть информация. Кстати, стоимость одной монеты доллара 74, как вы видите. На данный момент мастернода стоит, блин, 0,67 биткоина, 4 косаря зелени, как по мне, это очень большие бабки. Но в момент запуска, как видите, да, когда запустился проект когда как раз был самый пик криптовалюты, стоимость одной монеты была вообще колоссальная. То есть я даже блин, не представляю, сколько тогда эта мастернода стоила. Очень огромных денег. То есть она, наверное, стоила 30-40 тысяч долларов, блин, за одну мастерноду в среднем. Но, тем не менее, многие висят в данном проекте. И, как видите, уже мастернод больше. Постоянно добавляются люди, потому что, видимо, есть хорошие перспективы у этого проекта на месте не сидят, есть развитие в общем, в принципе, пока все здесь неплохо давайте сейчас пока вернемся на сайт еще немножко посмотрим что у нас здесь, кошельки по стандарту даже есть полностью весь набор, можно полисать, посмотреть на github ресурсы ну, везде стандарт социальные сети Twitter, Reddit, Discord, там, Instagram, Telegram. Заходите, там я не знаю, как всегда, хочу. заходите в Discord, чтобы получить больше информации о проекте, о новостях. Возможно, какая-нибудь следующая новость такая колоссальная. Хорошо поднимет цену. Я не знаю, я прикуплю немножко, может быть, там монеток 150, я не знаю, там 200, может 300. Отложу их. Либо же где-нибудь в Shared ноду добавлю. Хотя на долгосрок шарить ноду добавлять это, конечно, опасная затея. Кто знает, куда потом эти монеты могут пропасть. Но тем не менее, можно по крайней мере их отложить на холд. А, в общем, по самой мастерноде здесь есть гайды по настройке мастерноды под Windows и под Linux. В принципе, можете даже у себя ноду на компьютере запустить, если, конечно, у вас компьютер будет работать. Год без выключения, без всяких проблем. Конечно же, когда на долгосрок ставишь такую ноду, лучше выбрать какой-то качественный хороший vps сервер, на котором поставишь и, блин, будет все работать без перебоев. Глянем дорожную карту. Белую бумагу открывать не буду, так как она опять же будет зачитываться не один час. Все, что не писали, все в принципе выполнили. Четвертый квартал, как видите, у них бета-релиз крауфандинговой платформы, мобильный кошелек. С Lengen там они, походу, будут, скажем так, интеграцию проводить. Ну и, в принципе, девятнадцатый год, первый квартал. Посмотрим, как у них разработка смарт-контракта и платформы DAP пойдет. Не знаю, будем наблюдать, как это все будет двигаться. Ну мне кажется, если небольшую сумму, то в принципе можно будет вкинуть в проект, чтобы она лежала. А потом, смотрите, вдруг она истренит, как сам биткоин. И пойду, допустим, очень хорошие деньги. В общем, там мы посмотрели. Залетаем на биржу. По бирже мы смотрим. Торги идут постоянно. Здесь, видимо, кто-то еще бота ставит. Потому что у нас тут, смотрите как меняется общее количество покупателей данной монеты постоянно все это прыгает я думаю, как бы без ботов здесь сейчас на таких торгах нигде не обойдешься многие на ботах сидят но тем не менее, как видите, это работает и люди покупают, продают эту монету кто-то на этом зарабатывает я как бы сам не трейдер иногда моментами получалось так неплохо заработать но как-то мне лучше тогда либо ноду запустить либо отложить на водное хранение можем пальцать еще также несколько бирж здесь у нас не так все активно все в основном сидят на криптопии поэтому как бы не вижу смысла дальше что-либо смотреть поэтому как бы будем этом заканчивать ролик в общем если у вас какие то есть вопросы по данному проекту пишите в комментарии постараюсь им ответить можем это все обсудить подумать чтобы по этому проекту развиваться дальше и что вообще думать о данном проекте. Но пока мне на этом все. Так что давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.